Марина, мы постараемся закрыть глаза на вашу попытку помочь подруге, но только скажите правду. Уйти любовник есть. Да. У него гараж свой имеется. До свидания, в общем, оборудован. Ну, все как надо. Там телевизор, диванчик. Ну, в общем, на свидании. Она к нему каждое воскресенье бегала. Всем говорила, что ко мне, но бежит на пять минут, а он же уходит. И в воскресенье тоже. Ну, вот, другое дело. Спасибо, Марина. В каких делах лагать лучше не нужно. едет что связалась с тобой. Сможешь выстрелить человека, девочка. Ты девочка сообразительная, но глупая. Лучше бы сообщила, куда следует, и не кончила из тебя мстительницу. А теперь теперь ты мне даже помогла. Зачем делить наследие? тогда, тогда очень серьезный. Очень сложный период был. Письмо адвоката. Я сразу включила Юрий ноутбук и нашла его переписку с дядей Мишей. Он просто как раз писал Юре из больницы, когда уже понятно было, что надежды нет. Паша, он, он же Юрий ноутбук чинил как раз. Так вам надо было сразу нам позвонить. Я знаю. Только я подумала, что этого гада нужно на месте убить. Спасибо. Значит, Павел Лосев настаивает на непредумышленном убийстве. Но это у него вряд ли пройдет. Он посорился с отцом, когда они ехали на работу. Павел попросил у отца денег на развитие бизнеса. Но отец его отказал. Лозев и так много помогал Павлу и считал, что его отцовский долг уже, видимо, выполнил. Павел попросил его еще об одной встрече. Принес документы, пытался его как-то убедить. Но Лосив на адрес отказался. Дело дошло до драки. Павел ударил отца, а тут упал, ударился затылком о камень, потерял сознание. Вместо того, чтобы отцу помочь, Павел сообразил, как от него избавиться. Он прекрасно знал, где находятся ключи от отцовского гаража, и что за тонированными стеклами машины вряд ли кто разберет, кто там на самом деле сидит за рулем. А если бы его и увидели у гаражей? Ничего подозрительного, потому что машина у него находилась в этих же гаражах. Но ему повезло. смотрите больной. Но как нога, Люба? Очень плохо. Сильное растяжение. То есть к воскресенье не пройдет. Ну, разумеется, нет. Ах ты, жалко. Погоди. А? Ты же говорил, что ты правую ногу нет. подвернул. Да. А, ну, ты же говорил, что правую ногу? Да я не понял. Ах так, да? Значит, облушка нога. Симулянт. Укрыл зубы. У Волков спина. У Рыдановым? Я уже лыжи смазал. Смазал, да? Mm -hmm. В общем, завтра. Завтра десяти, mm -hmm. чтобы все были как штык. Mm -hmm. И с ногами, и с руками. А ты маму пригласил. Ясно? И mm -hmm. что вы тут делаете? А, да мы последние детали перед кросом обсуждаем. Завтра будет стопроцентная явка. А, это все же отлично. Чи же воздух? Не пожалеете? Свободен. Иванов. Мы ему позвонили, он скоро будет. А вот он, кстати. Добрый день. Здравствуйте. Упс, перепут. А вы точно уверены, что это не ваш клиент? Точно? Я наших-то всех в лесу знаю. А это вот первый раз вижу. В один ночью дежурили? Да, точно. Не совсем я ночью пиццу заказывал и девушку по вызову приглашал. Вот как? Константин! Ну, клянусь, я первый и последний раз, я тут это от одиночества, вот и мысль. Вы поделитесь телефоном девушки и за заодно. Личного телефона девушки у меня нет. Она в одной организации работает, ну, вы понимаете. Угу. Знаю эту контору. Да, давайте проверим Нет, Я думаю, там что-нибудь точно найдем. Давай, веди. Ребята, двое. Наверх по лестнице. Пойдем. Простой бармен. Ну почему же нечего? У нас всегда и что, предъявить? Например, то, что вы работаете в нелегальном заведении. Это для вас оно нелегально, а для меня обычное место работы. Вы как бармен должны быть в курсе того, что происходит у вас в клубе. Вот, вы знаете этого человека? Нет, никогда не видел. что так и будем молчать. А знаете, да. Молотов Сергей Александрович, что бывает за нелегального бизнеса? М? А забыть наркотиков? Знаю. Но ко мне это какое имеет отношение? чем меня обвиняют конкретно? А мы не собираемся тебе ничего обвинять, если следствие поможешь. Знаете этого человека? Нет. А если внимательно посмотреть? А ч, смотри? Не наш пацан. И из-за этого вы маски шоу строили. Вы уже по-другому на контакт не будете. Да я сейчас с вами не пойду ни на какой контакт. Да и не надо. Лучше скажите, кого из ваших девочек вчера заказывали в морг. Лильку! Постоянный клиент. А при чем тут трубы от ваш? И Ленька. Труп в морге нашли. Еще. Да Там полно уже трубов. Ну, видимо, на это убийцы рассчитывал. В морг труп подкинули. Смеяться дома будешь, Если выпустим. Кто Леньку в морг сопровождал? Никто. Так, вот это видишь, мы запротоколировали твои показания, если окажется, что трупаз ваших, знаешь, что это будет? Да ничего не будет! Ты не наш, это точно! Это парень из Морга, мой постоянный клиент. А ты уверен? Ничего не подаешь. Он заказывает меня в Морг раз в месяц. В начале месяца. Примерно в одно и то же время. Минут два дня. Наверное, как зарплату получит, так и вызывает, пока жена все не забрала. Отличная догадка. Вам бы пойти. Да поздно мне уже куда-либо идти. Так, в ту ночь что-нибудь было необычно? Да все как обычно. Накрылся в лампу, заказал. Так вы утверждаете, что он был сильно пьян? Мне кажется, он вообще никогда трезвым не бывает. Кстати, пиццу он очень долго забирал. Наверное, в своих собственных стенах заблудился. А вы знаете его? Ужас какой, нет, не знаю. Ну хорошо, вот тебе наша визитка. Если что вспомнишь, сразу звони. Окей. Свободно. Угу. Так, так э, э, вы, проходите. не спалились. Ладно, присаживайся, в ногах правда нет. Слушай, выручи по старой дружбе. Скажи, ты знаешь этого человека? Ну, он чем-то похож на одного дилера, но я не уверен. Какого дилера? А... Да был у нас тут один наркодилер. Оставь его кличка. У него конфликт, может Маленький. Так, благородство, надо развивать. У Слава, тебя, Анджела, да, да. это хорошо получится. Ну все, решу. Забираем. А, вот, держи. Что, да? ну, пока я тоже знаю, -то, что я на праздник тебя тренировал. Ты не называешь, да? А? Ладно, об этом я подумаю потом, но как потом... Ну, Все, до вечера, до вечера. А. поет российкам на районе. Круто. на работу, поехать за Ты его забьешь что ночи, везунчики. звонок не работает. Так постучи. на двери. А Стамб здесь больше не живет и никогда жить не будет. Так это К несчастью. Я ему звоню, уморяй как когда работа оформится, а он не приходит. Подумай только. Сначала за ним бегал, чтобы вдох тащить, Сейчас бегал, чтобы здесь. не может быть, он просто жалел. Неужели... этом, Ладно, открой. Да. Вот черт, да? Да что ж меня идет, это так с ним. В каком смысле? Да в каком, в каком? Не он это.